Доброго времени суток вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня я бы хотела рассказать о самых неприхотливых цветах-однолетниках, которые растут у меня на территории моего деревенского дома. Среди подписчиков есть одна у меня очень хорошая добрая душа. Они купили дом в деревне, она говорит, я даже не знаю, что туда мне сажать, и будет, наверное, у меня очень уныло и тихо. Да неправда. Я ей говорю, все будет у тебя хорошо, обзарядись самыми простыми цветами. Я сделаю так, вот расскажу, и мой рассказ будет сделан в такой последовательности. Я говорю, например, первое, второе, третье, и потом после моего обзора. Будет уже маленькие видео моих, лично моих цветов, которые у меня растут. Первое это бархатцы, все знают, совершенно неприхотливое растение. Есть оранжевые, белые, желтые, ростом они бывают там, от 15 сантиметров и до полуметра. Я выращиваю лично бордерные, маленькие бархатцы, небольшие, мне они очень нравятся. Среди этих бархатцев есть такие тонколистные бархатцы. Вы прямо в видео увидите. Это огромный оранжевый шар из меленьких миленьких цветочков. Изумительно красиво. Если вы их посадите, пожалуйста, огромным шаром они растут. Очень и очень красиво. Из одного, из одного зернышка выходит вот прям шар красивейший. Ничего не надо. Вот вам бархат, пожалуйста. Первое неприхотливое однолетнее растение, которое растет у меня во дворе. Бархатцы выращиваются очень просто. Я в теплицу какую-то ложечку сыплю эти семянки, присыпаю земелькой. Это у меня в конце марта они. Я их ни домой не знашу, прям в теплице оставляю. Уже солнечные дни наступают. Рассада не требует ни пикировки, э, там, ни каких-то усилий отдельных, отдельных пересадки, потому что очень хорошо она потом а, делится и высаживается в грунт в мае месяце и цветет все лето. Следующее это петунь. Петунья цветет все лето во дворе. Это очень красивый цветок. Но сажать его, конечно, надо пораньше. Вот сейчас в середине февраля я начну посадку питуней. Ой, мне, кстати, подарили, подарили вот этих петуний Прям многое я еще выписала. Как профессиональные семена, но нынче я вся буду в питунь. Вот питуней у меня очень много. Там огромное количество выращивает и но на ваше усмотрение, как вы хотите, конечно, это мелкие семена, они высаживаются по одному, за ними надо смотреть. Но когда, когда вы все-таки добьетесь результата, что это такой в стаканчик, пересадите, это будет такое большенькое уже растение, то оно будет э, расти, тихо-тихо, скажем, да, и к мае месяцу вы можете потом его высадить в отдельную посуду, и у вас будет замечательное растение. Это у меня душистый горошек. Душистый горошек. У меня нет даже здесь вот пакетика с собой, потому что у меня душистый горошек растет прям стенкой во дворе. И я уже собираю свои семена. Там у меня душистый горошек всевозможного цвета. Синий, лавандовый, красный, сиреневый. Ну, очень много. Я его просто собираю уже из стручков, высыпаю вдоль стенки, Такая сетка у меня натянутая. И они прям вот выходят, выходят такой стеночкой, стеночкой. Удивительный запах, красивый этот душистый горошек. И тоже произрастает все лето. Мне нравится. И отделяет как-то он такая зона у нас там. Куры гуляют и двор. И вот у меня это место как-то этим душистым горошком. Оно красиво ограждено. Не особо там видно моих гуляющих кур. Лобелия. Лобелия, лобелия. Вот она, я семена покупаю, конечно, да. Сажаю ее обязательно, потому что она очень хорошо смотрится в подвесных кашпо, в горшочках. Моя лобелия в этом году. Вот вы знаете, просто до октября на стенном горшочке цвела. На удивление на изумление. Вот такая красавица. Лобелия у меня будет под номером 4. 4, вы дальше смотрите, обратите внимание, это вот как раз был сапфир, ой, ну очень красивая. Цинерария, серебряный кораблик. Это тоже на удивление неприхотливое растение. Сажается оно, я его сажала в марте, также в теплицу с семенами. Это цинерарий, вот это такое растение, такой цветок, который сидит до декабря, до самых заморозков. Вот, ну, на удивление, вот стоит вот такой вот серебристой стеночкой, ну, не знаю, без цинералии я вот не представляю даже своего дворика, она очень долго, очень-очень, вот у меня прям октябрь-ноябрь под снежок, так она у меня ушла, я даже еще и не убирала, вот снег сойдет, там, весной, конечно, уберу ее, так так. Алисун горный. Алису как-то недооценила его в прошлом году, да? Но в этом году я его беру и буду сажать отдельно. Это такое кустовое растение, очень обильно пахнущее. И сажать его на расстоянии сантиметров сорок друг от друга. Потому что образуются большие-большие такие шапки. Срок зацветания алисума месяц от начала посадки. Вот планируйте. Если в мае посадить, то нужно сажать в начале апреля. Прекрасно растет, прекрасно адаптируется в нашем среднем по Поволжье. Пожалуйста, прекрасный однолетник. Есть еще другого цвета, но как-то вот э, я не встретила, скажем. Не встретила другого цвета, будет обязательно восьмого. Алису номер семь. Матиола. Вот на протяжении многих-многих лет, когда-то у нас была, там, был дачный участок, я всегда сажала, нету ни одного года, чтобы я ее не сажала. Мутиол, вот душечка называется. Это растение, такое невидное совсем днем, его не видно. Оно такое, знаете, кустики такие какие-то тоненькие, но к вечеру. Распускаются вот такие маленькие сиреневые цветочки, меленькие. И такой запах идет по двору. Вот такой запах. Мне доставляет удовольствие вечерком сесть на качельки, вот просто поддыхать вот этот э, запах матеолы. Ну, чудесный, чудесный по всему двору. Есть, конечно, там и душистый и табак, и все, Но как-то вот он вообще неприхотливый, это матеол, я поэтому ее сажаю. Обратите внимание, она есть в каких-то и простых пакетиках эта матеола. Представляю своего двора без запаха душистой матеоры. Декоративная капуста. Друзья мои, это чудо чудесное Именно так выглядела капуста на моем участке, когда она распустилась. Этот красивейший, красивейший цветок стоит очень долго. И вот представляете, выпадает снег, он припарашивает вот эту огромную капусту. Это какое-то волшебство. Вы даже вот. Не представляете, насколько это очаровательно смотрится капуста под снегом, вот кружева под снегом. И ее желательно сажать побольше, ну, имеется кучками какими то она будет смотреться поинтереснее. Эту декоративную капусту я сажаю в теплице 17 апреля, есть такой называется Ирин день, я всю капусту сажаю и в том числе вот эту декоративную капусту. Она прекрасно э, сходит, она прекрасно значит, растет, как обычная капуста. А потом я уже рассаживаю ее на клумбы. Вот советую, ничего не надо, и будет, к вам, и будет вам счастье до самого декабря. Она начинает цвести, это, конечно, в конце сентября. Ну, там до декабря вот она у меня стояла. А потом, вы знаете, в деревне не много было. И потом корм отдавала. Но вот ничего уже нет, никакой травы. А вот это. да знаете, тифтиф стояла, на ну, ура уходила у меня эта капуста. Вот. Цветок под номером 9. Девять. Это цини. Цини, или майорики их называют, очень и очень неприхотливые в посадке растений. Цветовой гаммы огромное количество. У меня в прошлом году были красные, в этом году я захотела желтень. Тоже таким же образом сажается в плошечку, в теплицу, всходит. Кто-то сажает в грунт прямо, можно и в грунт посадить. Но цветение наступает попозже, цене. А вообще я обычно сажаю, тоже так же посыпала, припорошила. Цене не создает никаких неудобств, ее надо не пересаживать, я просто потом растюшки. Сажаю туда, куда надо, любого цвета. Вы можете сформировать любую клумбу, любой высоты. Это вот высокие у меня, 50 сантиметров, я сажаю их в одном месте. Номер 10, цветок номер 10. Это астры. Конечно, астры. А цветок осени, ну куда вот вы без него, да, без астры. Я как-то в прошлом году, представьте себе, ну, такой, что у меня не зашло, скажем, не знаю, но я астру не посадила. Видно, нужно было так, что моя приятельница говорит, возьми, возьми, у меня много ее. А сажается эта астра очень просто. Тоже так же, какую-то ложечку в теплицу. Вот так же в конце марта, в начале апреля вы сажаете астрочки. И мне эта приятельница говорит возьми астр, Я говорю, ну зачем же мне уже не надо, у меня вроде как все посажено, возьми, прям уже рассаду давала. Да хорошо, что я ее взяла. Первое сентября, внучка идет в первый класс, и родители, мы тут закрутились, завертелись и забыли букетик. Вот эти астрочки, они, конечно, выручили. Очень красиво, астры с георгинами. Знаете, всегда было так, на 1 сентября. Астры Георгины были в букетах школьников. Я вам назвала 10 самых неприхотливых, однолетних цветов, которые лично у меня растут на участке каждый год и украшают мой деревенский дворик. Сажайте добрых вам сходов, красивых цветов, друзья мои, мир вашему No, no, no,